который посвящен очень важной теме. Наша организация уже более 25 лет работает по программе «Женское здоровье». И уже 14 лет октябрь – это такая точка пиковая в нашей деятельности по направлению сохранения здоровья груди. И каждый год мы стараемся разнообразить наши мероприятия мы привлекаем самых лучших специалистов для того, чтобы как можно больше женщин узнала о том, что нужно делать для того, чтобы сохранить свое здоровье, и какие современные методы и диагностики, и профилактики, и лечения есть у наших медицинских работников. И сегодня я хочу представить ведущего э, эксперта, который э, вместе с нами будет сегодня разговаривать об очень важной теме сохранения здоровья груди. Это Алексей Анатольевич Волченко, профессор, доктор медицинских наук, онколог, пластический хирург, который работает в клинике семейная, врач высшей категории. И я благодарна Алексею Анатольевичу, что в том загруженном ритме работы, который включает и консультации, и операции, и общение с пациентами, вы нашли время, чтобы сегодня вместе с нашими женщинами обсудить то, что каждый из нас может сделать для сохранения своего здоровья. Алексей Анатольевич, пожалуйста, Марин, вам слово. Прежде всего, добрый вечер всем присутствующим здесь. Мне очень приятно находиться вместе с вами. Я... Также хотел отметить, что в октябре проходят дни борьбы с раком молочной железы. да, То есть это международный день. Поэтому я думаю, что наша встреча не случайна. И я, как человек, занимающийся проблемой вообще лечения пациентов с заболеванием молочной железы, постараюсь сейчас кратко рассказать. То есть я не буду долго вдаваться в подробности. Какую-то краткую сжатую информацию в течение 10, 15, 20 минут я выдам, а потом я, в принципе, жду от вас вопросы, мне будет интересно а, общаться в качестве диалога с вами, и не стесняйтесь, задавайте, я думаю, что это будет интересно, как мне, так же, надеюсь, и вам будет. Поэтому я попрошу сейчас мою презентацию, я ее открою и начну кратко вам рассказывать, какое состояние вообще ситуации а, именно с проблемой, Молочной железы у женщин, скажем так. Пока открывается наша презентация, я хочу попросить вас записывать ваши вопросы в чате. Мы договорились с Алексеем Анатольевичем, что потом я эти вопросы озвучу. Часть из людей предварительно прислали мне вопросы, и они у меня есть, я их тоже озвучу. Но, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы, у вас уникальная возможность. Марин, я прошу прощения. Я... что, Алексей презентация, еще раз? Видна вам? Скажите да, презентация видна вам? Да, презентация видна. Да-да-да. Вот, пожалуйста, начинайте. Да, видно. Я хотел бы начать с того, что на сегодняшний день проблема заболевания молочной железы, а именно такая важная проблема, о которой все говорят, рак молочной железы, он стоит на первом месте среди женщин. То есть, если мы берем общую заболеваемость, это заболевание номер один у женщин во всем мире. Здесь я вот постарался вам продемонстрировать да, частота встречаемости э, рака молочной железы. И, как вы видите, то здесь много цветных картинок, да, таких фигурок женских. Да? Но я бы просто хотел сказать, что наиболее часто он встречается в очень развитых экономически развитых странах. Э, самая высокая заболеваемость – это в Австралии, в Северной Америке, в странах Западной Европы. Она достигает 92 э, случаев на 100 тысяч населения. Это очень высокие проценты. Э, что касаемо, например, других стран в Российской Федерации, предположим, да, в странах Восточной Европы, эта заболеваемость она имеет тенденцию к увеличению. Да, то есть мы говорим о том, что это проблема всеобъемлющая и всемирная. То есть мы не, не можем отстраниться от нее и сказать, что вот мы живем там-то, и нас это не касается. К сожалению, это то состояние, то заболевание, которое может коснуться любой из женщин. И поэтому кто владеет информацией, кто знает, что это такое, что это за, скажем так, зверь, тот человек, он, наверное, меньше будет паники и больше будет возможности помочь как себе, так и, может быть, своим знакомым, у кого это заболевание выявлено. Так. Я попрошу, вот у меня, я пытаюсь презентацию переместить, она не, следующий слайд не... Упустим. Она очень хорошо видна, вы второй раз нажмите, пожалуйста, там на стрелочку надо нажать, один раз и второй раз, обычно перелистывается после этого. Так, сейчас я попробую. Вот, да, Он, Да, да, да. То есть, о чем я говорил, риском заболеть вообще в течение жизни имеет одна женщина из восьми. То есть мы говорим о том, что это вот статистика, которая, это ну, невыдуманные цифры, это именно Всемирная организация здравоохранения провела исследование, она показала, что вот если, я не знаю, в каком-то месте находятся женщины, вот одна женщина из восьми женщин, она либо заболела уже, либо она имеет уже субклиническую форму, злокачественного образования, да, молочной железы, либо в ее семье были эти встречались эти заболевания. Я не хочу запугать, я не хочу как бы сгустить краски, я просто констатирую цифры. Это цифры статистики, которые, скажем так, дает нам Всемирная организация здравоохранения. Что же э, любая из женщин может э, сделать для того, чтобы снизить эти риски? Да? То есть мы говорим о том, что прежде всего рак молочной железы и заболевание молочной железы – это генетически детерминированное заболе заболевание, состояние. Да? Э, но каждая из женщин имеет возможность... Скажем так, наверное, предупредить. А что такое предупредить? Это раннее выявление этого заболевания. Любые симптомы, которые появляются, любые выделения, любые, наверное, состояния, которые отличаются от нормального, даже если вам кажется, что, ну, может быть, это пройдет, может быть, это какое-то временное состояние, да, не надо ждать, нужно лучше обратиться к врачу, не именно к мамологу, а просто к врачу, к терапевту можно обратиться, общей сети. И любой врач, который работает в системе здравоохранения, не имеет значения в какой-либо стране, он посоветует вам, вот я здесь привел на этом слайде, это, скажем так, золотой стандарт обследования, которое любая женщина должна знать. Прежде всего, это зависит от возраста женщины. Женщины до 35-39-летнего возраста, мы берем такой интервал да, возрастной, они более информативно для них проведение ультразвука молочной железы. Всегда спрашивают, а как часто это надо делать? Ну, если у женщины нет никаких жалоб, то это исследование делается один раз в два года. Вот это попрошу обратить внимание, то есть это не то исследование, которое делается там каждый месяц, либо два раза в год, а достаточно один раз в два года. Но это подчеркиваю при условии, что у человека нету никаких беспокойств. Если появляются какие-то субъективные, объективные жалобы, то, конечно же, не нужно ждать этого срока, нужно прийти раньше и сделать это исследование. Это очень просто. Это не такое сложное обследование, и оно делается, единственное условие у женщин этого возраста – по дню цикла. Да? То есть вы должны прийти с 5 по шестой день от начала вашего цикла. Также есть, вот, если вы увидите, группы риска. Что такое группа риска? Группа риска – это женщины, у которых в анамнезе, то есть в истории, семейной истории, есть случаи заболевания заболевания молочной железы. К этой группе пациентов мы относимся более внимательно и обследование делается более чаще, то есть один раз в год. Это, скажем так, группа нашей настороженности. И что же делается? Вот, например, вы пришли на ультразвуковое обследование, вам сказали, что у вас все отлично, все хорошо. Но в этой ситуации вы просто счастливы уходите и ждете следующего как бы, посещения к врачу. А что, если, например, доктор говорит, что у вас есть какое-то уплотнение, какое-то образование, которое требует дальнейшей диагностики? В этом случае обязательно золотым стандартом является назначение маммографии. Вот Обратите внимание, для молодых женщин до 40-летнего возраста ведущий метод – это ультразвук. А уточняющий – это маммография. Да, то есть она также является уточняющим методом при обнаружении какого-то образования при ультразвуковом обследовании. Вот это такие очень тезисные, очень принципиальные моменты, которые должна понимать, знать женщина и не бояться этого делать. Что же касается более старших женщин старшего возраста, то у них ведущим является уже маммография. Делают, то есть это рентгеновское обследование молочной железы, которое делается один раз в два года. Тот, тот же самый интервал, что и, и у, у более молодой категории женщин. Э, уточняющим методом здесь уже служит э, ультразвуковое обследование. Я бы хотел вот обратить внимание вам, что... В основном, наверное, 90-95% при обследовании вам, ваш врач может сказать, что у вас есть фиброзно-тестозная мастопатия. То есть это ситуация, которая, наверное, в нашей среде она называется, наверное, это заболевание цивилизации. Это состояние. Да, это, в этом страшного ничего нет, это просто требует наблюдения один раз в два года. Но если на этом фоне выявляются какие-то образования, узловые образования, есть выделение из молочных желез, то тогда это требует более детальной диагностики в виде проведения биопсии. То есть этого тоже не надо бояться, потому что это методики отработанные, это методики безболезненные. Почему? Вот я очень часто встречался, женщины, которые приходят ко мне на консультацию, они говорят, что они боятся делать пункцию. На самом деле это не так страшно, как вам кажется, потому что вы ничего не чувствуете. Из-за чего? Потому что методики проведения, как вот здесь написано, игольной биопсии, либо толстоигольной, она современная, безопасная и очень быстрая. Вы не успеете просто испугаться. Поэтому бояться этого не стоит. Надо понимать, что это диагностика, это метод, который позволяет вам исключить более серьезные проблемы. Вот это такие два фундаментальных э, значения, которые должны понимать, знать, владеть любая женщина. Прежде всего, это самообследование. То есть вы сами выявляете то, что вас беспокоит. Вы приходите к врачу и делаете стандартные обследования, ультразвук, маммографию. Если что-то находится дальше, это уже идет более детальная диагностика в виде биопсии, в виде проведения назначения магнитно-резонансной томографии. Я не буду далеко углубляться, но вот самое первое звено – это ультразвук и маммография. Все. Это спасает женщину. Вот, как казалось бы, самые обычные, самые простые методы, но это... Спасает от чего? Спасает от позднего выявления и позднего обращаемости к врачам. Вот я могу сказать, что, например, какое программы мониторинга, да, программы проведения диспансерного наблюдения за пациентами в Европе, в Западной Европе, снизили смертность от рака молочной железы на 80%. Вот, это, вот эти простые методы, но они действенные и помогающие. Дальше продолжаем. Вот э, я, так как я, скажем, э, человек-хирург, который занимается лечением, да, пациентов, я бы хотел более подробно остановиться на том, что многих людей пугает. А пугает что? То, что вот у нас выявлено злокачественное образование, это конец жизни, э, я, мы не хотим жить, мы вот сколько нам отмерено, мы хотим прожить. Я постарался подобрать, вот это не... В дальнейшем вы увидите моих пациентов, да, которые перенесли это заболевание. Да. С одной стороны, как вам сказать, это женщины, которые прошли этот путь, да, которые остались социально адаптированные которые продолжают свою жизнь и которые не выпали из нашей ну, как бы общественной жизни, из семьи, из, от работы они не ушли, они продолжают работать, они продолжают общаться со своей семьей, они не зацикливаются на проблемах. Почему? Потому что если вся история идет от того, что вот все лечебные мероприятия, они делятся, это комплекс. Прежде всего, я хочу сказать, это комплекс. Что такое комплекс? Комплекс – это не один метод какой-то, да? Это система методов, которая назначается индивидуально каждому пациенту. Почему? Потому что это заболевание должно лечиться как системно, вот в правой графе вы видите, это химиотерапия, гормонотерапия, таргетная иммунотерапия, да? так и местно-регионарно. То есть это операции, чем я занимаюсь, да? это назначение лучевой терапии. На сегодняшний день современное оборудование, вот знаете, когда я только начинал свою практическую деятельность, это порядка уже 20 25 лет назад, да? честно говоря, я должен признаться, вот методы лечения, они были да, То есть я часто слышал от врачей, которые на том, временном этапе лечились, они говорят, «Милочка, а что вы хотите? Мы у вас вылечили рак». Ну, вот так говорили сами врачи. Что вы хотите? Вы хотите, грубо говоря, чтобы у вас не было болевого синдрома, вы хотите, чтобы у вас железы были. Раньше что делали? Удаляли молочную железу, удаляли лимфатические узлы, и на этом лечение заканчивалось. А по, на, на мой взгляд, это травмирует любую женщину больше, чем само лечение. То есть она теряет свой облик, она теряет свою социальную адаптацию. И, скорее всего, это больше калечащие методы лечения, они приносили больше вреда, чем само лечение. Вот это такие моменты. Что изменилось? Я хотел вот сказать, что изменилось за последние, наверное, ну, 5-10 лет. Вот что мы подразумеваем под хирургией молочной железы, да? Как я вам говорил, раньше удалялся весь орган, иногда удалялись мышцы, удалялись ребра. То есть, ну, грубо говоря, как вам сказать, не думали ни о чем, хотели убрать опухоль вместе, наверное, с полорганизмом. Извините за такой каламбур. Да? На сегодняшний день уже пересмотрены взгляды, и многие хирурги, в том числе и мы, в своем как бы, повседневной работе, говорим о том, что современная хирургия это удаление образования и вместе с тем э, постараться, чтобы женщина получила минимальное повреждение окружающих тканей. Вот это главные принципы, наши принципы, которыми мы руководствуемся. Вот на, э, здесь схематически я такие картинки привел. Да? То есть если вы посмотрите в левый верхний угол, это вот, наверное, более исторически интересно, но эти операции, они применялись до 80-го года. Видите, то есть, когда удалялись мышцы, большая грудная, малая грудная, наряду с молочной железой, да, когда иногда вырубались ребра. Вот вы представьте, вот даже вы не медики, да, что будет с человеком, если ему просто удалить это? А это человек еще страдающий, как, ну, грубо говоря, заболеванием, да? Если вы посмотрите на фотографию вот в нижнем левом углу, да, вот это... Операция, А когда я говорил, вот когда я начинал свою деятельность, вот такие женщины уходили от врача, им врач говорил: а что вы хотите? Вы вылечились, ну и радуйтесь жизни. На мой взгляд, это тоже уже сейчас это не актуально и некорректно. Ну, у нас я хотел похвалиться, да, то есть вот такие женщины, которые удаляется молочной железа и не делается никаких реконструктивных либо органосохраняющих операций, уже минимально. Большинство женщин – это вот правая колонка. Вы видите, в верхнем углу это реконструкция, это у женщины с двух сторон удаленные молочные железы. Либо в нижнем углу, правом углу, это сохранение молочных желез. Я постарался в дальнейшем, я надеюсь, вас это не смутит, не испугает, показать реальные фотографии женщин, да? чем рассказывать это, да? вот как, какие истории, да, бывают. Я вкратце расскажу. Вот смотрите, это женщина, молодая женщина, 39 лет. Исходно это молочные железы, в правой молочной железе выявлена опухоль. Мы сделали комплекс диагностики, это злокачественная опухоль, но она выявлена на раннем этапе, да, то есть это первая стадия процесса, что позволило нам сохранить, молочную железу, и женщина сама изъявила желание, ну, вы как бы вот здесь наглядно видно, она говорит, что я в течение жизни очень страдаю от размера молочных желез, это функционально меня тяготит, я бы хотела уменьшить их, можно ли это сделать? Мы как бы владеем этими методиками, и вот вы видите следующий слайд, да, эта женщина, она сразу после операции, да, то есть вы видите, что мы наряду с тем, что мы удалили, радикально удалили опухоль, мы э, по -по помогли ей избавиться от... Э, ну, казалось бы, это не проблема по сравнению с онкологией, да? Но на самом деле, поверьте мне, вот ко мне приходят такие женщины, да, и как бы испытывающие данную проблему. Это не меньшая проблема в жизни, в длительном, э, если мы посмотрим промежуток времени, и сейчас эта пациентка у нас получает лучевую терапию. Почему? Подчеркиваю, женщинам, которые выполнена сохранная операция, обязательно нужно э, в послеоперационном периоде проводить лучевую терапию. Вот тоже эта информация, чтобы она закрепилась, чтобы вы знали. Может быть, вас кто-то будет интересоваться, либо вы кому-нибудь подскажете эту, скажем так, информацию из первых уст. Вот еще одна женщина – это правая молочная железа. Но здесь, к сожалению, пришлось удалить всю ткань молочной железы, потому что по онкологическим показаниям мы не могли сохранить грудь. Но, как вы видите, мы одномоментно сделали реконструкцию, и внешне ее выдают пока вот свежий рубец. Сразу говорю, с течением времени, через полгода он становится невидимым, и, в принципе, есть такие пациенты, которые приходят, и я сам не могу найти швы, которые мы делали. Еще одна пациентка – это левая молочная. Это вот женщина из нашей жизни, понимаете? Я не хочу показывать каких-то красивых фотографий, да, там вот, которые очень часто пластические хирурги на своих сайтах да, демонстрируют до и после. Это жизненные фотографии. Это мы, мы стараемся... Сохранить симметрию, мы стараемся сделать то, что создано Богом, да, то есть э приблизиться к тому варианту, мы не прибли ну, насколько мы можем это сейчас сделать, да. Мы не стараемся что-то улучшить, либо ухудшить, мы делаем то, что, чтобы максимальная симметрия была соблюдена. Это важно, я подчеркну, это важно для женщин. Почему? Потому что сейчас женщины, они становятся более информированные, и это хорошо. Потому что любая женщина, приходя к доктору, должна говорить, доктор, а что будет со мной? И задавать это, и не стесняться эти вопросы задавать. Почему? Потому что основная проблема, во всяком случае, у нас, в Российской Федерации, что врачи не разговаривают с пациентом. Они говорят, надо так и так. К сожалению, на мой взгляд, это неверно. Надо постараться объяснить, что ждет и как ждет. Алексей Анатольевич, я хочу добавить, что здесь да. присутствуют у нас участницы не только из Российской Федерации, но и из Беларуси, из Украины, да. из Израиля, вот поэтому вот вся эта информация, она актуальна, я думаю, и для них тоже. Ну, Я думаю, что да, да это, это то, что мы можем встретить везде. Да, да. да. Это, Поэтому очень это важно это знать и понимать, российский. на что рассчитывать. Да, да, да, да, да. конечно. Да. Да, спасибо. Ну, несколько спасибо. слайдов вам покажу. То есть, смотрите, опять же, это женщина, это женщина 53 лет, это заболевание правой молочной железы. Я все показываю вам экстремальные варианты, да, то есть это когда нам по онкологическим показаниям приходилось удалять всю ткань молочной железы. Вы должны понимать, если вы помните те фотографии, которые я показывал, альтернатива для этой женщины – это нижняя левая фотография, когда убрана вся ткань молочной железы, то есть калечащая операция, и вот эта операция, да, то есть я надеюсь, вы видите эту разницу, которая вам позволяет определить, что да, на этом диагнозе жизнь не заканчивается. То есть эта женщина, она потом уходит от меня, от нашего, скажем так, лечения, и продолжает активно себя вести. То есть она не чувствует себя инвалидом. Еще вот это, это заболевание с двух сторон. То есть встречается и такое, когда одновременно поражаются две молочные железы. Да? То есть, я не хочу вас пугать, я не хочу... Вот еще очень интересная категория пациентов. Видите, вот это наглядно то, что приходят женщины из других клиник, из других мест, из других стран, из, из других городов. Удаленная железа, доктор сказал, мы вас вылечили, Живите. Женщина 38 лет, как ей жить? Да, вот, ну, как бы вот все познается в сравнении. У нее был шанс сделать это одномоментно, да. То есть я обращаю ваше внимание, то есть, все те операции, которые вы видели, результат тех операций, они делаются одномоментно с онкологией. Мы не разделяем их на этапы. Первый, второй этап. Они делаются одномоментно. Вот этот случай это когда к нам. Женщины приходят уже после операции в других клиниках. Ну, мы в этой ситуации тоже владеем многими методами. Я так схематически покажу. Вот видите, вначале увеличиваются объемы, потом делается ставятся импланты, и следующим этапом делается либо реконструкция соска, либо 3D-моделирование татуаж соска. Это вот просто такой наглядный пример, чтобы вы понимали, да, это не идеал. Если бы этот пациент пришел к нам вначале, и мы делали первичную операцию, мы создали хороший результат. Но этот результат, я попрошу обратить внимание, да, он не сравним с тем результатом, который мы видели. Но для этой пациентки этот результат самый наилучший. Понимаете, Это вот чисто психология. Это то, что наверное спасает психологически этих пациентов. Они довольны этим результатом. Они Uh, как вам сказать, они сравнивают себя с той, с которой она была после операции, они говорят, доктор, мы начали жить новой жизнью. Вот это тоже немаловажно. Еще очень часто меня спрашивают, а что мы можем сделать с собственными жировыми отложениями, да? То есть вот uh, трансплантация жировых клеток. Я не знаю, слышал кто-либо из вас, но хотел вам сказать, что мы тоже это используем у наших онкологических больных но ну, это очень определенные показания есть, это не широко используемые методики, но они также есть, и они помогают просто создать форму и консистенцию настоящей ткани молочной железы. То есть мы дошли до того, что мы своими действиями... Это несколько этапов, я подчеркиваю, да, то есть это не один этап, не два, не три, может быть, четыре-пять, но они создают ощущение, когда сама женщина, она ощущает уже натуральность молочной железы. Вот несколько вариантов, да, то есть это, видите, уже это удаленные железы, но по своей консистенции они и по своей структуре, они натуральные. Это первые сутки, опять же, обращаю внимание, да, но это на мой взгляд, это демонстрирует то, что мы хотим донести до наших пациентов. Не надо бояться, не надо бояться обследования, не надо бояться говорить с врачом о том, что вас беспокоит. Если э, у вас есть проблема, не надо с этой проблемой оставаться одной. Нужно идти, нужно разговаривать, нужно диагностировать. Если будет такой алгоритм, то жизнь не остановится. Она просто, вы пройдете определенные этапы и перейдете к следующему этапу своей жизни, в котором будет и красота, и здоровье и перспективы. Ну, это вот вкратце то, что я хотел просто тезисно вам сказать. Мне было бы интересно ваши вопросы послушать и ответить на них. Большое спасибо. Я думаю, что вот ту информацию, которую мы сегодня получили, она действительно для многих новая. Потому что мы много говорим о профилактики, мы говорили о том, в каком возрасте нужно проходить УЗИ, маммографию, и вполне возможно, что эту информацию наши участницы слышали. А вот о том, как принимать диагноз, о том, как вести себя после получения диагноза, это такой очень интересный ракурс, и вот этот вот исторический контекст, как вообще женщина получала раньше лечение и как она себя ощущала после операции. До девятнадцатого века, в девятнадцатом, двадцатом, двадцать первом, это, конечно, разительные перемены, и за это большое спасибо нашим специалистам. Здесь есть вопрос в чате. Я сейчас его озвучу. Скажите, пожалуйста, насколько велик шанс рака молочной железы, если рак был диагностирован по женской линии два поколения назад? Это очень такой интересный вопрос. Почему? Потому что мы сейчас занимаемся такими пациентами, и я хочу насторожить да, эту группу пациентов. Обязательно в этой ситуации мы рекомендуем сделать анализ крови на генетические мутации. Почему? Потому что если, будь то через два поколения, через три поколения, но если есть в анамнезе уже случаи злокачественного образования, да, обязательно есть определенная Скажем так, набор генов, да, которые позволяют нам э, с большей долей вероятности сказать, что это генетически детерминировано. Что это значит? Если вы слышали, вот это Анжелина Джули, да, то есть это полностью здоровая женщина, у которой у мамы выявлено рак молочной железы, она умерла от этого. И вот Анжелине проводили тестирование, и оно выявили, что риск заболеть в течение жизни у нее составляет 75-80%. Поэтому она подвергла себя вот этой профилактической хирургии. Не обязательно, то есть таких процентов очень часто мы не видим, да? но бывают случаи, когда через поколение, либо через два поколения наблюдают случаи, и мы выявляем именно генетически детерминированное носительство. Носительство, оно сопряжено с тем, что это требует от вас более динамическое наблюдение за, за своим здоровьем. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Вопрос, есть ли разница, на каком оборудовании проводится маммография? Конечно. но ну, я не могу отвечать за другие страны, но хотел сказать, что произошла полная модернизация оборудования в Российской Федерации, да, то есть цифровые маммографы стали использоваться. ты заколебала. Используются цифровые маммографы, и они, конечно же, дают другое качество изображений, другую диагностику. Поэтому, да, имеет значение. То сказать, есть что... цифровые мамографы мамо... имеют предпочтение над аналоговыми? Конечно. Над Конечно. Спасибо. Бытует мнение, что грудное вскармливание это лучший способ защититься от рака молочной железы. Влияет ли действительно кормление ребенка на профилактику рака груди? Я отвечу по-другому на этот вопрос. Что раньше существовала теория, что если вы кормите грудью, то риском заболеть раком молочной железы у вас снижается. Это так, это действительно так, но это не защищает вас от возникновения рака молочной железы. Проведенные исследования доказали, что женщины, которые кормили полностью грудью в течение срока, да, когда, ну, хотя бы это 6-7 месяцев, у них достоверно, статистически достоверно снижались риски заболеть раком молочной железы. Но они не снижались до нуля. То есть, если у вас стоит выбор кормить, либо не кормить грудью, однозначно кормить. Это протективные действия, но это не абсолютная протекция от возникновения. Вот так. Еще Здесь есть еще связанный с этим Вопрос. А, моя дочь кормит грудью ребенка уже больше, чем два с половиной года. Ей так удобнее, ребенок спокойнее, говорит, что это профилактика рака груди и не хочет бросать кормление. Это я хотел вам сказать, это психологическая проблема матери и ребенка, потому что матери так удобно. Я э, вам открою небольшой секрет, что ценность грудного вскармливания – это 11 месяцев. После 11 месяцев, скажем так, ценность грудного вскармливания нулевое. То есть это больше психологическое, это ребенок просит, это, скажем так, рефлексы, которые возникают. И надо отучать ребенка резко, это болезненно для родителей, это болезненно для ребенка, но это нужно делать резко, быстро, и не думать о том, что вы что-то делаете полезное. Это... Полные, как бы, бессмыслица. Кормить. То есть аргумент, что этим мы защищаем Нет. себя от рака груди, он здесь не работает. Они защищают свою психику от криков ребенка. Понятно, спасибо большое. Еще вопрос. А действительно ли полезно ходить без бюстгальтера, во всяком случае дома, не надевать его? Я слышала, что это полезно для здоровья груди. Еще один стереотип. Это никак не влияет на здоровье вашей молочной железы. То есть вы должны понимать, любое белье должно быть удобным. Это главное, что должно быть. А носить или не носить, ну, каждая женщина индивидуально, у, своя... у каждой женщины ощущение комфорта, но белье должно быть удобным. Это главное условие. И носите вы белье, либо не носите, это никак не влияет на здоровье вашей груди. Спасибо большое. Это действительно стереотип, потому что очень многие говорят, я прихожу и снимаю дома белье, я отдыхаю, и я этим даю возможность... Значит, это неудобное белье. Значит, неудобное белье. Спасибо. Сейчас я озвучу еще вопросы. А является ли метод самообследования оправданным или это вчерашний день? Говорят, что невозможно выявить методом самообследования рак молочной железы на ранних стадиях. Ну, это отчасти я соглашусь с этим, отчасти я хочу добавить то, что это тот вариант, который помогает заподозрить, да, то есть это не диагностика, я попрошу обратить внимание, это не диагноз, то есть вы вот сделали самообследование поставили себе диагноз, но, знаете, по статистике, знаете, кто лучший диагност? Это мужья, вот. Вот кто действительно выявляет проблему с молочными железами у женщин. Но самообследование само по себе, оно нужно, вы не должны, грубо говоря, эти, этого не делать, потому что любые изменения в собственном теле замечает женщина. А проблемы уже в виде узловых образований, в виде уже большей проблемы, да, которые женщина сама по себе может и не заметить очень часто замечают мужья. Вот такая статистика у нас в практике, да? Спасибо большое. Значит, мы делаем все правильно. У нас есть мулежи груди, да. и когда мы проводим занятия, мы учим Отлично. и женщин, и мужчин, да. чтобы они могли тактильно ощутить, в чем разница между мастопатией, между да. раком молочной железы. Полностью согласен. Спасибо. Для нас это очень важный ответ. Спасибо. А... У меня уже менопауза, грудь наливается каждый месяц примерно на 2-3 дня, как это было при месячных, нормально ли это? Ну, знаете, так ответить на этот вопрос yeah. очень сложно, да, учитывая наш формат общения. Конечно. Во всяком случае, в этой ситуации надо просто прийти на консультацию к врачу, и врач, он посмотрит прежде всего назначит вам обследование. Без обследования, знаете, просто прийти поговорить, это, наверное, чисто психологическая проблема, да поговорить. Но чтобы поставить какую-то проблему, либо снять эту проблему, надо провести ряд обследований. Это гормональный статус, посмотреть уровень гормон, гормонов, женских половых гормонов, посмотреть состояние ткани молочной железы и после этого дать какое-то свое заключение. Я могу сказать, что очень часто это может быть проявлением нормы, но иногда это бывает и скрывает большие проблемы, поэтому здесь нужно дать дальнейшее развитие в виде диагностики и консультации. Ну, в любом случае, хорошо, что женщина обратила на это внимание, Правильно. и теперь, придя, придя к специалисту, получит тогда уже ответ конкретно по ее ситуации. А, в моей семье было много онкозаболеваний по отцовской линии. У отца, у его брата, сестры, у дедушки а, были заболевания разных органов, но не было рака молочной железы и рака матки. Я живу в постоянной тревоге за здоровье. Оправданы ли мои опасения? Как высок риск заболеть онкологией? Ну, опять же, я возвращаюсь к своему ответу предыдущему. Для того, чтобы есть генетически детерминированные заболевания, есть наследственные формы злокачественных образований, да? поэтому в этой ситуации надо просто пойти, сделать анализ крови, сдать кровь на генетику, мы так это называем, ну, сленгово. Да? Угу. Любой человек вас поймет, это делается очень широко в любой лаборатории, да, и вам дадут развернутый анализ, и вы будете уже владеть не то что предположениями, а какой-то конкретной информацией, что нужно более настороженно наблюдаться, либо проходить стандартный режим обследования. Спасибо. спасибо. Все очень, знаете, мне кажется, я говорю такие обычные вещи, но, к сожалению, об этих вещах никто не задумывается и не дает значимости. Их. А это вещи, которые работают, которые помогают. Ну, собственно, вот для этого мы и встречаемся, чтобы вот эта тревожность, которая есть у людей, она имела какой-то позитивный выход. Вот понимать, что Однозначно. можно сделать, каким образом снять э, эту проблему или если она существует э, на ранних стадиях помочь себе. Это тоже Конечно. очень важный момент. А Могут ли гормональные контрацептивы защитить от риска развития рака молочной железы? Вот такой вопрос. Я могу вам сказать, что это очень проблема, которая касается не только нас, как онкологов, хирургов, мамологов. Да. Это проблема правильного назначения гормональных средств. То, то есть либо это контрацептивы, либо это заместительные гормонотерапии. Здесь очень Тонкий момент, который зависит от вашего врача-эндокринолога, либо, либо гинеколога-эндокринолога, который назначает это лечение. Почему? Потому что правильная назначенная гормональная терапия, она помогает. Неверно назначенная терапия может привести к развитию онкологии. Поэтому здесь это очень тонкая грань, поэтому это как может быть плюс, так и минус. Спасибо, спасибо. Еще один вопрос. Скажите, где чаще бывают метастазы при раке молочной железы? Ну, я на эти вопросы не хочу отвечать. Почему? Потому что, как вам сказать, метастазы они а, имеют тенденцию к распространению. Но наиболее частые локализации это печень, это легкие, это головной мозг, кости. Поэтому мы всегда нашим пациентам проводим с этим диагнозом, контрольно проводим ряд э, диагностических процедур, которые направлены на выявление или не выявление отдаленного метастазирования. Да. Спасибо большое. То есть комплексное обследование да, уже да, может да. выявить эти изменения. Да. Спасибо. Спасибо. В случае постановки диагноза, как преодолеть страх и шок, как собраться побыстрее и начать лечение. Я знаю, что многие теряют время. И еще этот же человек задает вопрос, нужно ли второе мнение врача для того, чтобы убедиться, что методика лечения принята верно. А в этой ситуации, я вот на своем опыте, как я работаю с пациентами, когда ко мне приходит пациент на первичный прием, я стараюсь... Если у человека уже есть диагноз, потому что эти диагнозы ставятся по локально по месту жительства. Ко мне стекаются, скажем так, те пациенты, которые хотят получить вот это хирургическое лечение. И вот при первом беседе я, я уделяю каждому пациенту как минимум 20-30-40 минут. Я стараюсь объяснить то, что мы можем сделать, как мы можем сделать, что требуется от пациента. То есть это очень важный и длительный разговор. И в конце э, звучит такая фраза, то есть, если у вас есть какие-то сомнения, если у вас есть какие-то, вы можете обратиться в другую любую клинику и получить второе, третье, четвертое мнение. Если у вас есть доверие к врачу, который сидит перед вами, вот именно это строится на доверии, то тогда мы работаем с этими пациентами. Есть пациенты, которые, приходя ко мне, не доверяют то эти пациенты, я сразу говорю, вы имеете полное право идти в другую клинику и получить полный объем информации. Почему? Потому что комфортнее работать с врачом, который, которому вы доверяете, и который, врач, который вызывает у вас доверие. То есть это, опять же, личностные отношения врача и пациента. То есть если у вас есть доверие к врачу, который перед вами, я думаю, что второе мнение вам не нужно. Если у вас сомнений это нет, значит, это не ваш врач. В каких-то спорных ситуациях действительно мнение второе, оно нужно. Но я могу сказать, что иногда бывают такие ситуации, что, понимаете, сейчас многие строятся на недоверии, да? то есть и средства массовой информации, и многие разговоры, как говорится, они приводят к тому, что женщины упускают это время. Они ходят по врачам, и многие врачи, они... Ну, грубо говоря, пересылает от одного к другому врачу и теряется время. Найдите своего врача. Это главное то, что я могу вам рекомендовать. И потом, если вы почувствуете, что это ваш врач, вам и второе мнение не понадобится. Спасибо большое, Алексей Анатольевич. Это очень важный момент, потому что действительно доверие в отношении пациента и доктора – это, наверное, основа, и это залог того, что и психологическое состояние пациента будет помогать преодолеть болезнь. Конечно. Здесь есть еще один вопрос, связанный с психологическим состоянием. Есть ли взаимосвязь между психологическим здоровьем женщины и ее депрессиями, связанные, например, с беременностью, с риском развития онкозаболеваний. А действительно ли это заболевание относится к психосоматическим? Я бы сказал так, что такой связи не, не доказано, да? Но я вижу своих пациентов, которые уже имеют этот диагноз и которые именно настроены на выздоровление. Знаете, то есть есть группа пациентов, которые впадают в депрессию и те, которые, наоборот, готовы бороться. Вот те, которые готовы бороться и которые как бы настроены на позитивное, то есть в своей голове, у них результаты лучше. Это необъяснимо, но это, я считаю, что это именно свойство человека, свойство высшей нервной деятельности, настраиваться и быть готовым. Поэтому я думаю, что это не доказанный факт, но все-таки какое-то влияние оказывает. Спасибо большое. Действительно, вера в выздоровление, вера в врача и вера в свои силы помогает, и это действительно очень важно. А опасна ли биопсия, спрашивают, может ли она ускорить процесс развития опухоли? Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что все мое сегодняшнее э, сообщение посвящено тем, что не надо этого бояться, это безопасно, это никак не ускоряет, ускоряет ваше бездействие. Вот и все. Да, это, это действительно так, поэтому э, у нас будет запись вебинара, и можно будет еще раз послушать, э, как Алексей Анатольевич рассказывал о методах диагностики, и бояться этого не надо, и тем более не нужно избегать э, вот того метода получения информации для того, чтобы ускорить процесс лечения. Может ли стать матерью женщина, у которой был рак груди, сейчас уже три года ремиссии? Да. То есть у, у, в моей практике были такие случаи. То есть Да, там есть определенные особенности ведения беременности, наблюдения и послеродового периода, если как бы происходят роды. да, И в этом знаете, если раньше говорили, что это категорически противопоказано, сейчас существует мнение, что в ремиссии год-два позволяет э, думать о рождении ребенка. И такие случаи есть. Спасибо большое. Очень, очень позитивный ответ. Сейчас еще есть один вопрос. Может ли быть рак обеих молочных желез? Ну, мы, собственно, получили да. уже ответ, мы видели это. Да. Вот женщина пишет, у меня уже был пролеченный рак одной груди, сейчас волнуюсь, что симптомы второй груди похожи на рак. Да, вот это как раз я хотел сказать, что это наиболее, скажем так, внимательно нужно относиться к такому состоянию, потому что, к сожалению, если у вас развился рак в одной молочной железе, риск появления такого же заболевания в другой очень высокий. Я не говорю, что он стопроцентный, но очень внимательно нужно относиться и не забывать про это. Да? Это, это, высокие риски, это высокие риски. Спасибо большое. То есть тем более внимательно надо отнестись к тем симптомам, которые уже выявлены. Да. Еще вопрос. Действительно ли мнение, что рак – это инфекционное заболевание? Насколько опасно пользоваться общими предметами в быту? Ну, такой вопрос. Ну, я не знаю, наверное, в принципе, <смех> знаете, первый раз слышу такой вопрос и хотел ответить, что не надо бредить, рак не передается никаким путем, ни воздушно-капельным, ни половым, ни каким-то еще. К сожалению, это проблема индивидуальной каждого человека. Поэтому не надо бояться находиться рядом с онкологическими больными, что мы очень часто наблюдаем, к сожалению, сейчас. Да. Это, Скорее всего, это проблема общества да, и отношения к пациентам, которые болеют. Им нужно, наоборот, ваша помощь, а не отстранение. Это не передается, это не, вы не сможете заболеть. Это проблема каждого человека индивидуальная, скажем так. Спасибо большое, это тоже очень важное такое направление, отсутствие дискриминации к больным, у нас, к сожалению, этого нет, и вот та поддержка, которую мы можем оказать, это очень важно, это происходит и да. при болезнях ВИЧ-спида, мы много об этом говорили, к сожалению, теперь уже вот такая тенденция, вот такие вот вопросы, касающиеся инфекционной породы вот этого заболевания, природы этого заболевания. Сейчас я посмотрю, есть ли еще в чате вопросы. А, ну, тут задан вопрос, есть ли какие-то меры профилактики рака груди? Как я вам сказал, каких-то специальных методов не существует. Это диагностика, это плановые визиты на ультразвук и маммографию, это ранние выявления. К сожалению, каких-то, понимаете, если бы существовали профилактические мероприятия, это заболевание не было бы так распространено. И не было таких высоких показателей заболеваемости и смертности. К сожалению, ну, и это констатация факта. Мы имеем то, что мы имеем. И говорить о том, что было бы хорошо и так далее, мы можем перечислять очень многие факторы. Основное – это общее как бы, внимание женщины к себе. Вот и все. Это главная профилактика. Спасибо большое. Уделять внимание, проходить ту диагностику, о которой да. мы сегодня говорили. Да, да, да. Еще один вопрос. Обязательно ли при раке груди у женщины делают операцию по удалению репродуктивных органов? Ну вот я могу сказать, что я последние 15 лет не видел таких случаев. До этого действительно в плановом порядке выполнялась аварию томии, то есть это удаление яичников. Сейчас эти операции существуют, в редких случаях в плане лечения мы назначаем удаление яичников, но это, обращу внимание, это единичные случаи. В основном так, такой необходимости не возникает. Спасибо большое. Еще вопрос сейчас появился. А при грудном скармливании а можно ли делать УЗИ молочных желез? Полезно, полезно ли это или бесполезно? Нет. Вы, хотел бы обратить внимание, женщины, которые кормят, они, им не нужно делать этих методов диагностики вообще никаких. Почему? Потому что диагностика в этом состоянии, она не информативно. Потому что во время кормления происходит дисгормональное изменение ткани железы, и она теряет свою архитектонику. И вот именно очень сложная группа скажем, наших пациентов, когда рак выявлен на фоне беременности. Это отдельные группы, я не буду сейчас углубляться, но во время кормления методы диагностики малоинформативно, скажем так. Спасибо большое. И еще один вопрос, связанный с фитнесом. Может ли травма, полученная во время занятий фитнесом, привести к развитию рака вроде? Нет. Значит, можно заниматься, можно поддерживать себя в форме и, и не бояться. Надо быть осторожным и не получать травмы, но привести к онкологическому заболеванию не может. Спасибо большое. Алексей Анатольевич, я благодарю вас за очень такой глубокий, серьезный подход. И вот как написано в нашем чате, все было рассказано человеческими словами с совершенно правильными интонациями. Марина, я хотел бы в заключении сказать вам большое спасибо, что вы нашли время послушать. И если... У вас, либо у ваших родственников, либо знакомых возникают какие-то проблемы. Не надо бояться идти к врачу. Даже вот касаемо лично меня. Вы можете спокойно найти в интернете да, ссылку на меня. Сейчас широко это используется. И записаться, прийти на прием и получить все ответы на вопросы. Будь то я, либо кто-либо другой. Поэтому не надо бояться. Нужно понимать, что... Даже если есть какая-то проблема, я не говорю, что это онкология, проблема с молочной железой, не нужно прятаться, нужно наоборот решать эту проблему, а врачи вам помогут это сделать. Еще раз спасибо за ваше внимание, я рад, что вы были со мной, поэтому всего вам наилучшего. Спасибо большое. И я хочу сказать, что действительно это очень важно, когда мы можем вот так вот виртуально а, объединиться, поговорить о таких серьезных а, вопросах, причем вот на таком а, действительно человеческом уровне. Спасибо большое, да, Алексей Анатольевич. Спасибо всем нашим участникам за ваши хорошие такие искренние вопросы. И я всем желаю здоровья. Мы проведем ну, не только же. этот месяц, но весь год и наши последующие годы в том, что мы будем ответственны за свое здоровье будем помогать врачам э, и не приходить к ним на поздних стадиях заболевания, а приходить тогда, когда нам можно будет помочь сохранить нашу жизнь и качество нашей жизни. Спасибо. Хорошо. Успеха вам, Всего Алексей доброго. Анатольевич. Спасибо, Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Одну минуточку, участницы, дорогие, пожалуйста, не уходите из эфира, сейчас перед вами возникло такое вот окно анкетирования, это очень короткая анкета, пожалуйста, если можно, ответьте сейчас на эти вопросы, это для нас важно для того, чтобы мы в дальнейшем могли планировать наши вебинары, учитывая ваши ответы. Перед вами вот сейчас окошко, каждый его видит.